Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Французский тяжелый танк 10 уровня АМХ 454 Карта Перевал, игрок Квик О, Тут сразу есть, удачно удается пробить вражескую ст Которая летит там по своим ст делам И еще разочек А он что, надеялся пробить АМХ в, в лоб? Тут, по-моему, без вариантов, там брони хватает. А если обратить внимание, сегодня игрок у нас прям, ну, очень расточительный. Не считая того, что здесь, ну, почти все золотые снаряды, там два фугаса, так, наверное, на всякий случай. Мало ли, вдруг где-нибудь пригодятся. А еще золотая аптечка, ремка и топ-пайок. Это сколько ж серы за такие бои тратятся. Это ж кошмар. Счет уже, кстати, становится 3-2. Не получается пробить. Минотавра. Счет уже 3-5. Есть пробитие. Обменялись здесь. Первый уничтоженный в этом бою. Счет 4-5. Вот тоже надо не проморгать Чарфутур с борта. А тут, не дай бог, начнет разряжать свой барабан. Есть пробитие. Опять обмен снарядами произошел. Ну, обмен пробитиями, как сказать, да? Какая разница? Уроном, в общем, обменялись. Ну, можно вот так и лючок выцелить. Вот тебе и хваленые новые ПТ-шки с хорошей броней, да? А АМХ его разобрал без проблем вообще. Там осталось 166 единичек прочности. Не знаю, можно было попробовать и фугасом добрать. Ну, можно и вот так заехать с борта, да? С бортов-то, наверное, брони нету. Там, в принципе, достаточно острый угол был, но АМХ прям без проблем пробивает. Счет уже 5-7. С правого фланга союзники усё. Остается только одно. Возвращаться обратно, откуда все начиналось. Ну, по пути можно еще и пробить кого-нибудь. Ну, мне кажется... Судя по траектории снаряда и движению, там они должны были пересекаться. Счет 7-9. 10 По-моему, еще чуть-чуть, и союзники закончатся Если смотреть на миникарту, да, там два оставшихся Пошли дальше, не знаю, на что они надеются Может базу захватить, но там, по-моему, не дадут им. Там СУ-130, он на горке сидит, Фош возвращается Нашел себе тут, да, холмик АМХ Тут, по-моему, если противник захочет Ему тоже там будет удобно отыгрывать И плюс еще базу он может захватывать Потому что АМХ Ну, в любом случае, конечно, он будет в менее выигрышной ситуации Потому что противников просто-напросто больше Выскакивает Стандарт сразу так Бац, и получает Бортина Остается шотным Еще Сразу три противника на захвате 20 секунд И ничего не остается, как ехать и сбивать захват. 9 секунд. 8. По ощущениям, как будто, ну все, все пропало. 4, 3, 2, 1. Я не знаю, было уже 0, но все-таки засчитали сбитие. Просто магия какая-то. Готово ТПшка. Блин, и все, да, одни барабанщики. Сразу три. Три СТшки, и все с барабаном. Я не знаю, но ну, в такой ситуации просто АМХ должен был умереть. Но он отказался это делать. Танкует этот стандарт. Еще один снаряд. Тот, походу, все. Ушел на КД, еще и сзади противник. Я не знаю, с какого уровня барабан начинается у новых ПТшек, да? Если с восьмого, то это уже четвертый барабанщик. Все, Чарфутур убежал. 271 единица прочности на 5 противников. Ладно, двое точно шотное. 277-й навряд ли. И у ФАШа тоже. Пока что, ну, здесь, если посмотреть, то показывает полный запас, но это не факт. Тут Понятно, остается теперь только ждать, когда противник сам к тебе приедет. Вот один там есть где-то. Чарфутур смотрел в другую сторону. Он не ожидал, что АМХ сидит здесь на горке. Ой, еще и такое везение. Разбился объект 277. -й. Это надо. Так бы неизвестно, как все сложилось. Где он разбился, интересно, не знаю. С моста, может, упал. Его, кстати, не видно. Где, где он последний раз вообще светился, ну, не знаю, да. Но сейчас уже не посмотришь, потому что он разбился. На карте он теперь не отображается. Ну, как вариант, упал с моста. Ну, а немного придремал. Уже Фош давно засветился, он срок продолжает стоять. Возможность тут выцелить аккуратнее, Там еще один едет. Готов. Седьмой уничтожены. Ну что ж, один на один. По-хорошему у Фаша преимущество, да? У него больше прочности. И у него барабан. Ну теперь они... Ну не то чтобы в равных условиях, да? Прочности ты -то, у того и того на один выстрел. Но у Фаша все-таки барабан.